Короче, вот мы стоим на горе, на скале, я пещера посланником позвал и пошел. Сейчас я вам покажу. Я не знаю, что это происходит. Пальцы лопаются, так энергия какая то и я не знаю, что это такое. Вот так я локти немного поднимаю, и теперь пальцы. Два позвонил подниму с головы. Я научился управлять этими скамейерами. Знаешь что это такое? Смотри. Ты криво сделал мне? Оставь. Аллаху Акбарь. Аллаху Акбарь.